Здравствуйте, подписчики моего канала. Сегодня я хочу рассказать вам про посылки из Китая для птицевоз, вот так сказать, для инкубатора и для брудера. Заказал я посылочки, мне тут две штучки пришли, третье еще ожидается. Ну вот, что я хочу рассказать. Вот первая пришла посылочка. Стоит она грубо говоря там что-то около ста чем-то рублей 190, по моему, это э, вот такой вот влажность меряет и температура. Вот большие вот у него влажность, большие влажность. А Здесь вот сверху температура. Но температуру надо проверять. Посмотреть, у меня еще два есть термометра. Надо с ними состыковаться. Вот, упаковано. Пришло, кстати, очень быстренько. Где-то в течение двух недель. Стоит там 2 доллара с копейками. 2 с копейками. И вот пидрегуляторы, которые на некоторых сайтах стоят по 1600. А мне обошлось всего вот это вот два, два пидрегулятора 1200. всего лишь. А на наших сайтах продают нам его за 1600. Все удовольствие. Ну, сами понимаете, что за 1202 или один за 1600, плюс еще доставка и туда и сюда, грубо говоря, получается у них 2000. Здесь 1200 с доставкой до почты доставка бесплатная вот здесь правда все на английском языке вот схемка подключения её. английский конечно мы особо-то не знаем но там есть грубо говоря на сайтах вот такая вот штучка а, и датчик температуры куда хочешь выставлять упаковано в принципе, вот он не распечатана еще упаковочка была упакована такая пленочка, которая лопается приятно полопать тоже пришла очень быстро вот это заказывал грубо говоря вот это вот тоже около двух недель назад да, а еще раньше заказал Просто температурный датчик до сих пор идет. Уже третья неделя пойдет. Также здесь это. Все пришло в целости и сохранности. Пожалуйста. Вот здесь, в принципе, все нарисовано. Сюда. 220 вот, вот Сюда 220 Сюда мы нагрузку подключаем а Сюда Датчик температуры ну, Вот Вот эта схемка Так как у меня в инкубаторе что-то Уж очень Как-то мне не нравится Как оно там работает штатный датчик температура это датчик ну, регулятор температуры штатный уж очень хреново работает там температура может подниматься до 43 4 и она почему-то не отключает обогревателя то вот пригодится вид регулятор и плюс еще да, вот у меня вот здесь вот Брудер. Вот брудер. Здесь вот кормушки. По кормушке я отдельно расскажу. Так, спасибочки за внимание. Вот. Будем теперь прилаживать инкубатору и к брудеру. Всем спасибо. До свидания.